Всем привет, друзья! Вы на канале Гитар Тим. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я хочу сделать разбор песни Ислама Итляшева. Она любила розы. Поехали! Душа летела, к нему она хотела, он не смог простить. Начну я свой разбор не с аккордов, как обычно это принято в разборах, а с боя, потому что аккорды здесь максимально простые, их всего три. А бой, возможно, вас заинтересует больше. Итак, начнем. Бой я играю вот таким вот образом. Чтобы понять, как он играется, его нужно разделить на две части. Первая часть – это удары вниз-вниз, вверх и глушение. После первого удара нужно сделать очень короткую паузу, буквально на долю секунды. То есть первый удар такой немножко длинный получается. Второй удар с третьим – это делается быстро и глушение. Если медленно. Вот. Вторая часть, это даже больше не вторая часть, скажем, а переход для того, чтобы снова сыграть первую часть, которую я только что показал. Она играется так. Вверх, вниз, вверх. И тоже играется очень быстро. Если играть все целиком, получается так. если играть этот бой, не останавливаясь, получится вот так. Вот. Теперь, и если вы будете тренироваться, я думаю, у вас легко получится. Перейдем к аккордам. Если брать в оригинальной тональности, то аккорды здесь... Три аккорда. Это... GM, CM и F. Чтобы играть ее было проще, поднимем эти аккорды на тон выше. Тогда аккорды получатся AM, ДМ и G. Играть так гораздо проще. Получается так.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 Ой, ой, ой, ой! Сердце думай головой, ой, ой. -ой. Так красиво и умна эта девочка, да, эта девочка больше не твоя. Полный текст с аккордами вы можете найти в описании к видео. И если вам понравился разбор, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. И пишите в комментариях, какие еще песни нужно будет разобрать для вас. Всем пока, до скорых встреч! Она любила розы, но розы на морозе прижились. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог